Всем привет, с вами Милки и э, канал The Doggy 2002 Сегодня я хочу поздравить всех школьников и первоклассников, которые сегодня поступили в первый класс. И в общем я хочу вас поздравить всех с 1 сентября. По короче, поздравляю, желаю удачи, успехов в учебе, чтобы этот год учебный был просто отличным. И... Кстати, кого бесит э, всякие значки Сочи-2014, типа такого, это пилочка для ногтей. Кошмар. Ужас. Я знаю, что это бесит ни, одну, ни одного меня и... Эх. Хочу вам сказать, что скоро будет Олимпиада и, наконец-то, перестанут трындить. Если, конечно, наши там не победят. Россия. Короче, и сегодня я хочу вам рассказать еще про мой день. Короче, мы сегодня приперлись в школу на первый этаж. В школу на первый этаж. Короче, мы приперлись в школу сегодня на первый этаж. Дождались всех и пошли на четвертый этаж. Для средней старшей школы с 5 по одиннадцатый класс, то есть... И, как бы, зашли в 42-й кабинет, кабинет моей бабушки, 43-й, соседний, и мы там что-то позанимались, вот такое, записали. Я очень рада, что у нас теперь ведут м -м, уроки, как бы, э -э -э, я не знаю, уроки разных учителей в разных кабинетах. Я очень рада, и, кстати, у нас, этому я не рада этим двум вещам, что у нас теперь ведет русский и литературу? Директор школы. Физкультуру самый злой учитель физкультуры в нашей школе. Ну вот, короче, я думаю, что у вас был поинтереснее этот день, потому что мой день вообще стрёмный. Короче, потом мы поперлись к подружке. И там ржали, жрали хлопья ребята. Я жрала, она, она ныла, что у нее башка болит. Вот, короче если у вас тоже есть о чем рассказать мне то добавьте в видео ответ э, в, под этим видео о своем дне на 1 сентября всем пока с вами была оля и milky way и за 2002 пока